Привет всем, дорогие подписчики, я очень рада вас снова приветствовать на своем канале после такого долгого молчания. Я надеюсь, что отныне ролики будут выходить регулярно и начать новый этап. Мне бы хотелось с рассказа про Мюленбекию, потрясающая живая Лиана, домашняя которая на мой взгляд недооценена любителями домашних растений по неизвестной мне причине. Смотрите, одно из классных преимуществ этого растения заключается в том, что оно поддается оформлению различному, то есть можно выращивать мюленбекию как ампельную форму. Это значит, что вы можете посадить где-то в подвесное кашпо, либо в кашпо на высоких ножках, и оно будет красиво свисать такими нежными, невесомыми побегами. Вы также можете поступить, как и сделано в моем случае, я уже в таком формате это растение купила. Кстати, куплено оно в Амстердаме, в обычном супермаркете по цене около 2 евро. Наверное, это нельзя считать регулярной, нормальной стоимостью такого растения. Но, как вы помните, Нидерланды являются центром логистическим, где происходит много продаж этих растений, отправка во все точки мира, поэтому цена здесь, возможно, тоже где-то... Раскакивает реакционное, бросовое. Растение мюленбекия называют еще кружевное платье невесты. В принципе, растение представляет собой такой объемный, запутанный куст нежных побегов с тонкими листиками. Существует, по-моему, около 20 разновидностей мюленбекии, И все они примерно одинаково выглядят. Цветут они маленькими мелкими белыми цветами. И когда начинается цветение, это растение начинает напоминать в первую очередь вот кружевное платье невесты. И, наверное, немногие растения, можно к ним применить метафору кружевное. Народная молва окрестила это растение именно таким. И я думаю, что вы можете почувствовать почему. Потому что оно вот действительно такое воздушное, легкое, тонкое, изящное. Вот такая красивая домашняя лиана. Она вообще очень популярна в Австралии, в Новой Зеландии, в Южной Америке, потому что она там растет. И, возможно, в каких-то ботанических садах, каких-то ухоженных парках, в зоопарках, например, в Королевском зоопарке Амстердама, в контейнерах она очень часто представлена как почвопокровное растение. На самом-то деле... То есть вот эта форма, в которой сейчас она находится, то есть это вот, вот круговая которое которая создана с помощью герберной проволоки, вы можете также задать любую форму желаемую, насколько это позволительно, в, в том случае, какое растение уже у вас есть. Вот создается, грубо говоря, такой э, круг, и далее вы э, раз за разом, когда растение подрастает, вы оформляете его снова, заправляете, э, какие-то излишки можете удалять, э, подрезать, и тем самым вы задаете конкретную форму роста. И это смотрится очень-очень эффектно. Очень эффектно, более того, сюда вы также можете что-то поместить, если у вас... Есть соответствующая потребность, например, 14 февраля сердечко невесомое можно прикрепить к герберной проволке, которая очень упругая птица, легкая, открытка. Тут уже фантазия может работать до бесконечности. Ну, давайте обсудим особенности этого растения в первую очередь, конечно, что интересует всех нас. Как сделать так, чтобы после покупки мюленбекия осталась красивая, зеленая, живая и только наращивала свой потенциал красоты? Вообще-то с этим вопросом больших не должно возникать, потому что одно из главных преимуществ мюленбекии это тот факт, что она реально является неприхотливым растением. Вот еще почему, на мой взгляд, ее недооценили по достоинству. Порой мы выбираем какие-то очень сложные варианты для выращивания, а вот тут вот есть та же мюленбекия, и она не требует никаких специальных знаний. Что нужно знать? Нужно знать, что земляной ком никогда не должен просыхать. Это растение любит регулярный полив, то есть небольшим количеством воды регулярно вы поливаете как только просыхает вот верхний слой вы уже можете поливать, но не забывайте, что земляной кома совершенно не большой, вот в моем случае конкретно. Если я выбираю для себя частый полив, то пусть это будет рюмка, две рюмки воды каждые два дня, три дня, чем стакан на неделю. Так мы можем подстраховать себя и успешную жизнь в Мюленбеке обеспечить. Что касается освещения, ура, Мюллинбекия подойдет тем, у кого нет хорошего освещения, у кого нет стабильного, хорошего дневного света, скажем так, и в Нидерландах, и в Беларуси, и в России, и в Казахстане бывают такие сезоны, когда мы скучаем по хорошему дневному свету. Собственно, сейчас начинается осень-зима, и до весны световой день значительно сокращен, но мюрленбекки – это не то растение, которое принципиально нуждается в хорошем дневном свете. Что это значит? Это значит, что вы можете это растение поставить в центр комнаты, вы можете поставить на стеллаж, и, как правило, эта лиана в тени очень даже неплохо развивается. Более того, вот в моем случае вы можете наблюдать некоторое количество сухих листиков, желтых, и, как вы видели только что, земляной ком у меня мокрый. Поэтому э, я делаю вывод, что то место, где я ее определила э, хорошее освещенное пространство, для нее могло быть слишком хорошее освещение и где-то э, даже губительно оказалось. Поэтому я с огромным удовольствием поставлю ее на стеллаж где-нибудь вот. Э, так, чтобы она э, была на выразительном фоне, например, белом, и тем самым я лишний раз подчеркну особую форму мюлинбеки, которая у меня есть. Э, так что поливаем мы... Регулярно, но не заливаем. По освещению а, можно размещать в полутени. И влажность воздуха для этого растения не имеет значения. А, конечно, если случается сильный зной, вы можете опрыскивать растения. А, но в принципе в этом необходимости в обычное время нет. А, и еще один классный плюс. Это растение весьма устойчиво к различным вредителям. Наверное, одна из проблем, с которым можно столкнуться, это загнивание корневой системы, появление каких-то грибковых паразитов, если вы, опять же, переусердствуете с увлажнением. Пожалуйста, если у вас есть опыт выращивания мюленбеки, либо вы встречали ее где-то на курортах, либо в парках в своем городе, напишите, расскажите, какое впечатление оставляет у вас это растение. И готовы ли вы э, его выращивать у себя в квартире, в доме? Нравится ли вам э, возможность э, декоративная вот так вот оформлять растение?